Привет, ну наконец-то блин. Все хорошо, жизнь здоров. Короче, глянь на Миноборону, пишите прокуратуру. Танки неисправные направляют на самый передок. Вот нас сегодня не направили, начать наступление. У нас танки не рабочие, глохнут через каждых пятьдесят метров, ебаный рот. На нас эти первые орудомы, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. тут просто ложатся в поле трупы. И кто дает их забирать наших солдат, прикинь я понимаю, ну напишу, писала я о а толку, что? напишу конкурсу, что? Они наоборот, выходите, ростать, на делать и что-нибудь, пусть приезжает, будет. Они перестают, не дают нахуй даже родным звонить, нахуй. У ебаные. Два, три, семь. Да! Ну что, это полк? Да, в котором мы слышим, как мы слышим,